Как обычно, все трансляции у нас будут в записи доступны. И пока подтягивается основная масса опаздунов, так как время уже 19.01, сегодня 1 февраля. И ждем тех, кто потянется, рассказываю, для чего мы с вами тут собрались. Значит, будем сегодня обсуждать, как трейдинг влияет на наше с вами положение в крипто-сообществе, ну и вообще в принципе на криптосообщества в целом. Значит, давайте, я сегодня вот такую досочку подготовил, вот так что музычка из семидесятых была сегодня очень в тему, ну, вот возвращаемся там назад в 90-е. девяностые, да, у нас как машина времени. Музычку из семидесятых послушали на старте, теперь на доске порисуем. Так что будем возвращаться к корням. Итак, давайте с вами обсудим, что же такое криптосообщество. Да? Значит, немножечко вернемся назад. По истории. Значит, что у нас есть? У нас есть какая-то идея. Да? Ну, то есть, допустим, вот у нас идея монеты ВЕК. Значит, это наша идея. Значит, что мы с ней можем делать? С этой идеей? Мы ее можем развивать значит, как мы можем развивать идею века, идею монеты, да? мы можем рассказывать людям о том, что посмотри, есть классная монета, а можем рассказывать, посмотри, есть классная монета и на различных реферальных программах получать за это вознаграждение, а можем купить рекламу и в рекламе рассказывать, посмотри, какая замечательная монета. А, так вот, при создании сообщества криптовалютного, Искандер Хасанов, создатель этого крипто-сообщества в далеком не соврать бы, в 2018 году или 2019, нет, 2018, по-моему, решил пойти по пути реферальных программ. Да? То есть были реализованы, подготовлены куча всяких разных сайтов с разными реферальными программами, с бинарным маркетинг-планом, с линейным маркетинг-планом, с маркетинг-планом по Fibonacci там, и, так далее, и так далее. То есть куча всяких интересных маркетинг-планов было каждый маркетинг-план был адресован определенной аудитории, да, то есть кто-то любит бинарные маркетинги, кто-то матрицы, кто-то там еще что-то, то есть под каждую категорию MLM-щиков Искандер создавал, реализовывал проекты. Значит, что мы получили в итоге? Значит, мы получили сообщество, то есть это люди, которые купили монету ВЕК, да, значит, люди купили монету ВЕК, те, кто активно участвовал в распространении информации о монете век. Да? Те, кто рассказывал о монете, привлекал людей в сообщество, те еще получили дополнительное вознаграждение в монете век. Да? Соответственно, кто-то монету продавал, кто-то продавал частично и так далее. То есть так образовывалось сообщество. Но сообщество образовалось, и у всех есть монеты. Что делать дальше, спросите вы. А дальше у нас идет а, следующий этап, то есть, а, получается, что а, после того, как мы сделали сообщество, то есть, это вот такие человечки, нарисуем их вот так, значит, человечков рисую всего четыре, чтобы было наглядно, что их много, но вообще их гораздо больше. Значит, а, есть сообщество а, и если нет какого-то конкретного продукта к этой монете да, криптовалюте то а, она что делает она умирает потому что а, если у монеты нет применения то а, в общем то и покупать ее не будут да то есть а, на первом этапе становления сообщества монету покупают для того чтобы а, получить еще больше монет там стейкинг а, реферальные программы и так далее и так далее да то есть вот то что у нас проходило в первый год-два, и вот сейчас постепенно мы от этого отходим, потому что у нас, в общем-то, криптовалютное сообщество вано. Давайте я чат включу. Значит, вопрос к залу. Назовите, пожалуйста, топовые криптовалюты, которые, у которых есть применение, да, и напишите, в чем их применение. Ну, вот какие вы знаете. Чат я включил, можете прямо в чате написать, какие вы топовые криптовалюты знаете и как они применяются. Так, вот поехали первые монетки. XRP, да? значит, банки по-тихому переходят на платежи. То есть у нас есть монета XRP, и банки используют данную монету для того, чтобы в этой монете совершать платежи. Окей, супер. Александр пишет у всех только спекуляции. Нет, неверно. Ответ неверный, садитесь два. Зачетку несите, на пересдачу пойдете, Александр. Смотрите, самый яркий пример это эфир. Да, эфириум. Значит, на платформе эфириум появилась возможность создавать свои токены. Значит, люди, чтобы создать токены, должны заплатить, должны заплатить комиссию в эфирах, чтобы.. Перевести один токен с одного кошелька на другой, должны заплатить комиссию в эфирах, да, то есть везде эфир применяется как оплата, оплата за транзакции в сети эфира. Да, вот Виктор параллельно написал тоже. Так, Binance Smart Chain, монополист в NFT, а также игрушках на них. Да, вот тоже у Андрея классный пример, то есть взяли эфир, да. Значит, на эфире NFT делать стало нерентабельно, потому что слишком большие комиссии, Binance Smart Chain скопировал эфир и сказал, а давайте делать как в эфире, только у нас будет комиссия в 10 раз меньше, супер. Binance молодцы, вот реализовали. Значит, 4x для игр и матриц, да, там тоже есть применение такое и даже есть TronTV в u -Torrent. вот, так что у каждой монеты, у нее есть какое-то применение, да. Значит, соответственно, мы упираемся во что? Мы упираемся в продукты, которые есть в сообществе ВЕК. Значит, все мы знаем, что у нас будет, значит, блокчейн 2.0, да, который уже там вот-вот должен запуститься. Чатик пока отключу, чтобы он вам не мешал, не смущал вас. Значит, получается у нас продукт это блокчейн. Значит, при этом блокчейн-век, смотрите, как у нас получается, когда сообщество только начинало развиваться, мы использовали расчеты в токене в ВТП эфировском. Да? После того, как мы поняли, что по комиссиям там происходит жесть, мы сделали свой блокчейн. Да? Значит, блокчейн был форком эфира, поэтому, ну, скажем так, с ним достаточно проблематично было работать, поэтому сейчас делается блокчейн, который, ну, как мы называем, там, 2.0, да, 2.0, который пишется полностью с нуля, и он будет иметь свои особенности, да, и как раз, ну, то есть вот блокчейн, да, это готовый продукт, так же, как и у эфириума, да, у эфириума вот, сеть эфириума, да, со смарт-контрактами, с переводами, там, с платежами, с токенами и так далее. Это тоже продукт, да. Вот, и у нас будет продукт блокчейн век 2.0. Вот. То есть это конечный продукт, которым люди будут пользоваться. Да? То есть это первый продукт. Значит, второй продукт это marketplace, пазл market, да? маркет. То есть вот он Puzzle Market. То есть получается, есть два продукта, внутри которых будет использоваться монета век, будет использоваться токен Райда. Как только они запускаются, идет маркетинг, раскрутка и так далее. То есть люди постепенно, ну то есть с основы ядро, да, сообщества уже есть, и на основе него будет расширение. Вот, соответственно, когда выйдут эти продукты, да, то есть смотрите, люди вот эти купили монету век, они ее купили по какой-то определенной цене, ждут, пока она вырастет в цене, чтобы ее продать. Да? Соответственно, вырастет она как, тогда, когда будут продукты. Да? Потому что будут продукты – будет применение. Будет применение – будет спрос, будет спрос – будет расти цена. М -м -м, могу нарисовать на доске, но я думаю, что причинно-следственная связь здесь понятна, да? то есть я понятно объясняю. Далее мы идем вот к какому вопросу. Значит, Когда все это будет? Значит, блокчейн 2.0 у нас получается первый квартал 2022 года, то есть вот буквально вот сейчас, да, то есть, вы уже заметили, что с WhiteBit монету убирают на других биржах, закрывают вывод до свопа монет. Да? То есть это мероприятие, которое уже направлено на переход на новый блокчейн. То есть блокчейн уже близко. Но я думаю, что не стоит думать, что прямо вот мы запустим блокчейн, и на следующий день там цена сделает x10. Да? То есть мы должны понимать, что После того, как мы этот блокчейн выпустим, да, его еще нужно какое-то время обкатать, протестировать именно на реальных нагрузках, да. параллельно нужно его рекламировать, то есть его сильные стороны, да, чем он круче, чем остальные блокчейны. то что сейчас большая конкуренция в сфере блокчейнов, и наш блокчейн по-любому будет обладать какими-то конкурентными преимуществами, я пока не знаю какими, но точно знаю, что они будут. Соответственно, после презентации с Кандером блокчейна мы с вами будем понимать, чем он круче и как мы его позиционируем. То есть это все займет время. Пазл маркет еще дальше. Да? То есть, как бы пазл маркет это как бы конечный проект, пока да, в дорожной карте, к которому мы идем. Поэтому, опять же, рассчитывать на него, да, в ближайшем будущем я бы тоже не стал. То есть, это ну, опять же на перспективу проекта. Вопрос: есть ли у нас продукт, который у нас уже работает сейчас в нашем сообществе? И он у нас есть. Если бы чат был открыт, я думаю, там многие бы уже написали, потому что. На вебинаре в выходные я об этом говорил, вот. И сегодня у нас 110 человек нас смотрят, да, то есть это вот чисто сообщество Века, поэтому я, ребят, тут с вами, ну, как бы это, в узком кругу, да, поэтому более, более так скажем акцентированно буду общаться именно как вот с партнерами компании Века, да, потому что на стримах биржевых у нас присутствуют представители других криптосообществ, да, то есть это более такой, более обширный круг зрителей, да, вот сегодня мы собрались с вами в таком узком кругу, чат открыт, кстати, Елена открыла, поэтому тот продукт, который у нас уже в нашем сообществе есть сейчас, вы можете его в чате написать, если вы... Понимаете, о чем я. И пока вы пишете, я а, тоже начну писать, но я начну писать на доске. А, так, так, так. CGC это не продукт, а именно наш токен, а, нашего продукта. Да, вот а, с галков 6 а, первый написал правильно биржа. Да, и тут же его начали а, копировать. А, все правильно, ребят. А, есть продукт у нашего сообщества, который уже работает. Это биржа. Ноль напишем, да? Ну, то есть, как бы, уже рабочий. Вижу. Uh, значит, uh, что я... Давайте еще раз. Uh, тут просто uh, вот, пошли вот такие варианты ответов, как бинар, uh, райда, я увидел, игра и так далее. Uh, смотрите, ребят, просто, чтобы вы понимали, uh, значит, есть монета, есть uh, конечный продукт. То есть, под продуктом мы понимаем uh, какую-то... Uh, площадку, на которой а, оказывается какая-то услуга или а, продается какой-то товар, вот. ну или собственно сам товар. Да? Вот. А, поэтому а, в нашем случае а, наш готовый продукт от сообщества – это биржа. Значит, а что из себя представляет биржа? Да? Значит, Я прямо вот обведу его возвреньким, чтобы было понятно, что это уже рабочий проект, вот. он уже готов, он уже работает, причем работает уже больше года. А, значит что из себя представляет проект, значит, продукт, продукт, да, значит, это какая-то площадка, которая предоставляет услуги или товары, да, которые пользователь покупает. И, соответственно, если он их покупает, значит, у площадки есть прибыль. А прибыль – это как раз то, что идет на выкуп токенов, да, то есть по факту здесь цепочка какая, смотрите, значит. Есть, значит, первая стадия – это инвестирование. Инвестирование, то есть а, это та стадия, на которой а, собираются деньги, да? потому что любой проект, будь то биржа, блокчейн, пазл-маркет, неважно, а, ее разработка стоит денег. Да? Поэтому а, первая стадия инвестирования – это то, а, та стадия, на которой собираются деньги, то есть получается, что Определенная часть токенов или монет изначально выпущенная, да, она была выпущена на рынок именно администрации сообщества, да, Искандером Хасановым, то есть первоначальные монеты продавались им. Соответственно, эти деньги идут на инвестирование. да, То есть эти деньги не идут на то, на то чтобы там кто-то из администрации там вкусно кушал и хорошо там путешествовал, а эти деньги идут на то, чтобы заплатить зарплату людям, которые будут делать продукты. Да? То есть будут делать биржу, будут делать блокчейн, будут делать пазл-маркет, потому что бесплатно это делать никто не будет. Да? Соответственно, второй этап – это реализация проекта, да? то есть когда проект уже работает. Второй этап – это возврат инвестиций. Возврат инвестиций. То есть получается, что на первом этапе, когда продавались монеты от администрации, деньги шли от пользователей, которые покупали эти монеты, в администрацию, на втором этапе возврат инвестиций, он начинается тогда, когда сделанный продукт выходит на прибыльность, да, потому что а, одно дело продукт запустить, второе дело его вывести на прибыльность. А, ну вот, кстати, да, наверное, значит, здесь получается возврат инвестиции, это как бы третий да, этап, когда уже проект а, пошел в прибыль, а между ним а, идет а, запуск. Вот, запуск. То есть на этапе запуска да, мы как бы потратили деньги, а, которые люди проинвестировали, а, и как бы второй этап заканчивается, да, а третий этап, он может не наступить, то есть, чтобы он наступил, необходимо продвижение, да, поэтому вот здесь получается важная составляющая, это то, как администрация работает в совокупности с сообществом. Я могу привести примеры классных сообществ, где это происходит, например, сообщество, <смех> по-моему, в Минтере делают, прикольно они придумали, они голосуют, они делают какие-то события на CoinMarketCap в календаре событий и голосуют за них. Вот. И, соответственно, они постоянно выходят в топ по этим событиям, тем самым повышая а, трафик, то есть привлекая все больше и больше людей к своему сообществу. Да. А сообщество Everscale, а, они тоже сейчас очень активно работают. А, то есть именно ну, все участники сообщества, да, ну понятно, что у кого там где какие контакты есть, и они, опять же, всячески продвигают свою монету, да, чтобы все ее применяли, да, по, по максимуму, да, то есть получается, что это не то, чтобы там, не знаю, сразу там компания Coca-Cola там, да, взяла там какой-то мегапроект и реализовала с вашим токеном, а это делалось так, что а, у кого-то есть связи, там сделали небольшой проект, у кого-то есть связи, сделали небольшой проект, и так по маленьким проектам постепенно о монете узнает все больше и больше людей. А, и со временем а, та же самая Coca-Cola, да, там обратит внимание на тот или иной... На тот или иной блокчейн, да, если о нем будут все говорить. Вот. Поэтому здесь мы получаем после того, как проект запустился, да там вот берем биржу, биржа запустилась, окей. Блокчейн сейчас запустится, да, окей, нам нужна будет поддержка сообщества. Да. А, то есть то, как сообщество будет включаться в работу, в продвижение, да, это повлияет напрямую, на те, деньги, которые вы и ваши партнеры инвестировали в монету, да, потому что когда, ну, то есть это как делается, это, это как большая команда, понимаете, то есть если вот вы работаете по такой схеме, да, я типа там свои 100 баксов вкинул в монету и типа пускай они там сами разбираются, да, окей, да, это тоже может быть, но при этом нужно не мешать, да, потому что некоторые еще начинают палки в колеса свать там со своими комментариями. Условно, да, ну, опять же, комментариями, имею в виду общественными, вот поэтому здесь, на данном этапе, как раз нужна ваша поддержка. Значит, так что у нас далее Значит, мы перешли к возврату инвестиций, да, то есть, когда проекты, на которые мы, собственно, все вместе с вами да, собирали инвестиции, реализовывали, запускали и начинаем продвигать значит, то получается, что вот на, данный, на данном этапе да, мы с вами будем выходить на третий этап, на возврат инвестиций, потому что каждый из этих проектов, каждый из этих продуктов предоставляет конкретную услугу. То есть, например, услуга биржи ⁇ это продажа или покупка криптовалюты. Да, то есть человек зашел, купил там биткоина условно, да. На свои рубли заплатил комиссию. Это наша прибыль, и мы ее как-то делим. Да? То есть, ну понятно, что на бирже часть прибыли идет по реферальной программе, если это был чей-то реферал, а дальше часть прибыли идет держателем CGC в депозитарии 50%, да, а часть идет на выкуп токена CGC. То есть здесь это работает так. В блокчейне будет по-другому, да? в блокчейне будет по-своему -по перераспределяться прибыль, но в любом случае чем больше оборот, чем больше становится сообщество, чем больше становится пользователей конкретной услуги или товара, да, который мы предоставляем на нашей платформе, тем быстрее вырастет цена. да, И цена должна вырасти гораздо выше начальных значений, то есть все получат свои иксы. Вопрос только в том, слили они свои монеты задешево или они их холдили да, и дождались того момента, когда мы выйдем на третий этап – возврат инвестиций. И, соответственно, чем Круче у нас услуга, чем круче сообщество помогает в развитии, в продвижении да, того или иного продукта, тем это быстрее да, и лучше принесет результаты. Значит, переходим к бирже. Значит, у нас с вами есть продукт биржа. Значит, она у нас запустилась, и мы, значит, реализуем какие-то проекты на бирже. Значит, какие проекты мы реализуем? Мы реализуем а, листинг токенов. То есть, значит, а, рассказываю. Значит, биржа, с одной стороны, да, это биржа компании Века. То есть, мы говорим, наша биржа. Но, с другой стороны, это не наша биржа. То есть, а, если мы с вами пригласили какое-то криптосообщество на нашу биржу торговаться, сообщество там, а, не знаю, а, Everscale, то а, получается, что... Ребята из Эверскейл точно так же могут сказать Coin Galaxy наша биржа. Так же, как ребята из Века, да, говорят, что это наша биржа. То есть на бирже, все участники торгов, все монеты, которые у нас есть, они равны. Да? То есть, вот я сейчас с вами общаюсь именно как с партнерами по компании Века, да. Поэтому вот прям хочу донести мысль. Поэтому, если вы в чате биржи Coin Galaxy или где-то на форуме видите а, информацию от кого-то, что типа это наша биржа века, все остальные монеты тут скамы и срань, то что нужно сделать? Правильно, нужно человеку объяснить, что он не прав. Потому что а, когда к нам зайдет какая-то монета и ее сообщество вступит в наш чат и они увидят такое отношение к той монете, а, которая была залистена до них. То у них даже не возникнет мысли к нам листиться. А наша задача залистить как больше монет на наши как можно больше монет на нашей бирже. Поэтому наша задача, как хозяева, как хозяев, да, то есть, это вопрос не модератора. Потому что, во-первых, модератор 24.7 не может чат мониторить, да, и прям вот моментально все удалять. Это вопрос тех, кто в чатах состоит, да. Чаты, форумы, то есть все общественные пространства, я имею в виду. Просто чат это, ну скажем,. Наиболее такая посещаемая площадка, да, где много общения идет. Но кроме этого, также существуют там комментарии в Ютубе под роликами, форумы, там и прочее, прочее, прочее. То есть, вы как хозяева, да, то есть, вот, ну, особенно те, у кого монеты в депозитарии, вот, то вы должны как хозяева к этому относиться. Да? Поэтому, если к вам пришли гости, вот, а какой-то непонятный человек этих гостей обижает, то хозяин. Ну, как бы правильно, да, что должен сделать? Он должен поставить этого человека на место и сказать, что чувак, ты не прав. Вот, поэтому прошу относиться к вот этим вот инструментам общественным, да, так вот, как будто мы с вами хотим, чтобы к нам много-много гостей пришло, и все там, чтобы были равны. То же самое касается торгов, да. Сейчас на бирже много людей, которые торгуют. Я вам сейчас приведу пример. Просто к вопросу о том, да, что трейдинг ⁇ это ну, такая весомая составляющая, весомая составляющая криптосообщества. То есть если у нас будут в криптосообществе только MLM-щики, которые к трейдингу и к криптовалютам вообще косвенное отношение имеют, это, конечно, хорошо, но не очень на самом деле. То есть, если мы с вами работаем в сфере криптовалют, то нам надо разбираться. Разбираться в трейдинге, разбираться в технических составляющих. Поэтому просто приведу небольшой пример для мотивации. Я сейчас даже на доске запишу, чтобы вы слушали, видели, чтобы у вас эта информация прям четко, четко отложилась в голове. Значит, идет вывод с биржи 100 долларов. У нас часть выводов попадает на ручную модерацию, значит оператору показалось странным, вот что, значит пополнение у человека это 72 райда в 2021 году и по-моему в январе 22-го 1000 рублей. Все. Два пополнения у человека. Ну там еще веки есть немножко, но там вообще копейки. То есть два пополнения – 72 райда и 1000 рублей. Человек на бирже зарегистрирован с середины 2021 года, то есть он торгует в общей сложности где-то месяцев 8-9 и он выводит 100 долларов. Почему заинтересовала оператор эта сумма? Потому что он ну, буквально пару дней назад тоже выводил 100 долларов и мне перекинули этого человека, чтобы я посмотрел, да, то есть может быть он какой-то мошенник, там, может быть он какой-то бак нашел или что-то такое. Я посмотрел, он реально торгует, то есть он видит разницу между стоимостью век райда в разных парах, там за рубли, за доллары, за USDT, и в, одном, в одной паре покупает, в другой паре продает. То есть вот он чисто арбитражит между парами. Значит, он, вот, вот это вот, да, в долларах это сколько? Ну, 72 райда, ну, даже, даже если мы представим, что он там в середине 21 года мог их продать по 3 доллара, да, то есть это будет там, не знаю, 200 долларов, да, 210, там, 215, плюс 1000 рублей, то есть это, ну, там, еще копейки какие-то, да, то есть это условно там 250 долларов. Значит, 250 долларов он завел. И вывел он за все это время, ну и плюс то, что у него на балансе, там примерно 2700 долларов. То есть посмотрите за сколько иксов он получил за 8 месяцев. 10 иксов. Просто на том, что он гонял 100 долларов туда-сюда, туда-сюда. Как вам результатики? И при этом а, здесь не нужно а, разбираться там в индикаторах, в стратегиях, в линиях поддержки и сопротивления туда-сюда и еже с ними. То есть это все не нужно. Это все а, не наш случай. То есть когда большие объемы, когда большая ликвидность, да, там, ну, биткоин, например, да, на топовых биржах, да, в принципе, у нас. Но у нас своя специфика. У нас небольшая биржа, у нас небольшая ликвидность. И на парах с Веком и с Райдом более-менее сейчас объемы позволяют вот, делать арбитраж между парами. Плюс пара USD и USDT. Сейчас многие заводят через TRX, через XRP. Тоже рабочие пары. Эверскейл потихонечку разгоняется, краксы зарегистрировали, ну, залистили на днях, в принципе, второй день хорошие обороты они делают. Даже, по-моему, то ли райда, то ли век они там вчера или сегодня перегнали по объемам, да, вот. То есть получается, что вот человек сделал 10 тиксов за несколько месяцев просто на перепродаже монет между парами. То есть здесь не нужно, ну, как бы это высшего образования получать, тут нужно просто прочитать математику и понять, да, что если у тебя условно в одной паре век дешевле, а в другой дороже, да, то ты тут купил, там продал. Или ты понимаешь, что век, например, там сегодня падает, да, ты его продал, чтобы завтра купить еще больше. А когда век растет, да, ты его продал, чтобы потом, наоборот, точнее купил, чтобы потом продать дороже. То есть простейший вообще тенденция он отрабатывает также интересный пример да ну то как воспринимать информацию и переносить ее на вашу торговую стратегию помните я на вебинарах рассказывал про торговую пару usd usdt да наверное все помнят этот пример что у нас цена usd usdt там примерно в районе 1,03 доллара и она иногда отскакивает да? Чуть ниже, чуть выше, чуть ниже, чуть выше, чуть ниже, чуть выше, да. Но она, в принципе, в районе там, вот, доллара э, пляшет. Соответственно, э, я как рассказывал, да, то есть вы э, здесь подбираете, здесь продаете. Соответственно, вот эту разницу вы кладете себе в карман. Да? Почему так происходит? Потому что э, кому-то срочно нужно вывести USDT, а он торгует в паре век USD, соответственно, ему нужны USDT, он их покупает и там ему в принципе пофигу, там плюс-минус 2 доллара роли не сыграет, да, а кто-то эти 2 доллара подхватил и это у него там плюс, -плюс процент к депозиту, да, вот, кому-то наоборот нужно продать срочно usdt потому что он заводил там через какой-нибудь сервис с usdt через обменник, а ему наоборот нужно торговать в паре с USD, вот, потому что с USDT пары нет, например, он там хочет какой-нибудь там крас купить. Вот, то есть именно из-за того, что вот прям вот в моменте, да, кому-то срочно надо либо купить, либо продать, вы можете свои проценты вот на этом деле делать, да. Это пример, который я рассказывал давно, но я этот, к чему пример привожу, то что у нас появилась недавно новая пара, в которой тоже появилась возможность так делать. Это пара usd рубль. Почему такая возможность появилась? Потому что у нас появилась новость о том, что у нас появился вывод на карту. Соответственно, у нас ввод рублей, да, может быть только через Payr. Не все им пользуются. Кто-то ну, доллары через Payr заводит, то есть рублей мало было на бирже. Вот, сейчас, сейчас больше, да, но рублей было мало на бирже, поэтому люди реально вот делали проценты хорошие к депозиту именно на том, что подставляли рубли на продажу, потому что человеку надо на карту вывести там тысяч рублей, да, вот, а у него нету, соответственно у него доллары, он доллары на рубли должен поменять в торговой паре доллар к рублю, вот, соответственно по какой цене он их там конвертнет, да, то есть по такой, как по какой ему подставят предложат купить рубли, поэтому те люди, которые занимаются трейдингом на нашей бирже, они сразу этот момент просекли и за несколько дней предложение по рублю оно немножечко подросло. Вот, поэтому а, мониторьте а, ситуацию, да, и в, в, учитесь, учитесь а, вот на таких простых схемах а, торговать. Значит, а это что касается а, того, как вы можете а, реализовываться через трейдинг, да, то есть ну, самый простейший, да, и опять же а, не нужно больших сумм, там, достаточно 10-20 долларов крутить минималку, да, чтобы понять принцип, потом условно разогнать все это до 100 долларов да, и 100 долларов туда-сюда крутить, вот как э, персонаж из э, примера выше делает, то есть он вывел 2700 долларов, но у него постоянно на балансе 200-300 долларов есть, которые он крутит туда-сюда. Вот, соответственно, он с этих 200-300 долларов там сделал плюс 50% к депозиту, вывел, сделал плюс 50% к депозиту, вывел. То есть у него вот рабочие 200-300 долларов лежат, и он на них работает. То есть это как раз те люди, которые нужны нам для того, чтобы к нам когда новые криптосообщества приходят, чтобы у них была ликвидность. Переходим к следующему пункту, который, значит, собственно, что мы будем делать с вами. Нас смотрят, я вижу, уже 129 человек. Это хорошо. Хоть мы сегодня и не раздаем подарков. Потому что на стримах ютубовских я обнаружил, что подарки в виде кодов а, очень хорошо людям заходят. И я думаю, что мы сделаем это традицией. Да? То есть на стримах, в YouTube мы всегда будем подарочки разыгрывать. А, значит, тогда вопрос следующий. А, значит, вот нас с вами там 128 человек. Вот мы такие, значит, вот собрались в чате. А, мы, значит, купили монет век, монет райда. А, у нас есть продукты, нам нужно... Что? Его качать, раскачивать, да? Соответственно, что нужно делать? Значит, завтра мы стартуем кэшбэк по токену CGC. Значит, как это будет происходить? Значит, акция будет проходить в течение нескольких дней. Потом мы ее повторим в начале следующего месяца. Да? Поэтому выглядит это будет следующим образом. Значит, вы в течение дня. Ну, вы там или ваши партнеры, неважно, пользователи в течение дня покупают CGC. Они его могут просто купить и держать, либо они его могут купить, потом продать. Важно здесь то, сколько они купили. То есть, если вы что-то купили, да, то вам в конце дня прилетит кэшбэк в виде тех же CGC. То есть, показываю. Значит, допустим, завтра у нас 2 февраля. Да? 2.02. Значит, вы купили, допустим, 100 CGC. Ну, прямо вот, чтобы удобно было считать. Купили 100 CGC. Значит, 2 числа у нас, допустим, процент кэшбэка равен 2. То есть, 2% кэшбэка. Значит, 2% кэшбэка. То есть, от 100 монет вам еще 2 прилетели сверху, да? Значит, допустим, вы свои 100 монет купили по 3 доллара. И у вас, чтобы зафиксировать прибыль, да, вам не обязательно их продавать дороже. То есть вы их можете также продать по 3 доллара и также продать вот эти два кэшбэка, 200 GC кэшбэка на следующий день, когда ну, ну, в конце первого дня оно начислится, а на второй день вы их продали. Да? То есть вы купили 100 монет по 3 доллара продали 102 монеты по 3 доллара. Да? То есть вы их, ну, то есть получили прибыль за счет вот продажи этого кэшбэка. Но вы также можете их оставить себе. Значит, что происходит дальше? Дальше наступает 3 февраля. Значит, здесь кэшбэк будет увеличен. То есть он будет 3%. Соответственно, вы купили 100 CGC получили кэшбэк 3 CGC, то есть кэшбэк будет больше. И с каждым днем процент будет все увеличиваться и увеличиваться. То есть вот несколько дней, пока происходит акция, процент будет увеличиваться до 10. Отсюда ответ на вопрос, кому вы будете продавать эти 100 CGC, которые вы купили. То есть механика построена таким образом, что Обороты будут с каждым днем увеличиваться. Да? Вот. Но, значит, здесь есть дополнительная плюшка. Наверное, вы обратили внимание, уже месяц прошел, или даже больше, наверное, с декабря получается. Что теперь пополнить депозитарий не так-то просто. Да? Но, мягко говоря, мягко говоря, мы специально ограничили данную возможность пополнения для того, чтобы у нас в депозитарии находились только те люди, которые именно активно помогают нам развивать биржу. То есть вот эта акция с кэшбэком по CGC, это достаточно важная акция, поэтому вот вас смотрит 128 человек, я прошу, чтобы вы… 127, кто-то вышел… Окей, okay, чтобы вы рассказали uh, об этой акции своим партнерам, что в ней обязательно необходимо поучаствовать, uh, потому что это очень стратегически важная акция для нашего сообщества. То есть uh, сейчас по CGC это будет акция, которая направлена именно на скорее внутренний наш рынок, да, вот на наше внутреннее сообщество, а чуть позже uh, где-то... На второй неделе февраля, наверное, мы запустим airdrop по предоставлению ликвидности в стакан. Но я там чуть позже расскажу более подробно, как это будет работать. То есть это будет уже акция, которую мы будем рекламировать на внешних пользователей, да, которая именно пойдет на расширение аудитории. Да? Поэтому перед вот этой вот... Акция аирдропа по ликвидности, нам нужно с вами вот эту для внутреннего пользования акцию тоже активно в ней поучаствовать. Значит, фишка какая там будет, да, так как достаточно сложно сейчас внести монеты в депозитарий, здесь два важных пункта есть, которые следуют вот из этой из этой акции кэшбэка. первое Кому-то может прийти в голову, ага, у меня лежит в депозитарии, сейчас я выведу из депозитария и людям продам, которые хотят получить кэшбэк. Если вы планируете, да, если вы планируете получать хорошие дивиденды от биржи, когда она будет с хорошими оборотами, то а, делать этого не стоит, потому что а, потом будет достаточно сложно завести. Да? Напомню, что сейчас условия следующие: а, За 1000 долларов а, ежемесячного оборота одна монета CGC может пополниться вами в депозитарий. А, и плюс а, различные, а, различные квесты, задания а, от администрации биржи, выполняя которые вы также можете а, небольшими суммами лимит на пополнение CGC увеличивать. Вот, но это совсем небольшой, небольшой лимит, поэтому если вы выведете, то вполне возможно, что вам будет достаточно сложно их обратно завести, да, поэтому если вы хотите покрутить все это в акции на кэшбэке, то лучше в первый день купить какое-то количество монет и их крутить. Значит, это первый пункт, да, значит, давайте тогда вот так сделаем, отчеркну первое. Не, а, не применять а, а, депозитарий. Не применять депозитарий. И второй момент, который отсюда следует, а, это, а, собственно, увеличение лимитов. Да? А, то есть, когда вы покупаете и продаете монеты, кэшбэк будет начисляться именно за покупки. Да? То есть здесь мы выделим две стратегии, как участвовать в этой акции. То есть первая стратегия она заключается в том, что вы купили, продали, купили, продали. То есть тем самым вы первое увеличиваете оборот биржи, ну и свой собственный оборот. Да? Второе, вы получаете кэшбэк и предоставляете монеты другим пользователям, которые хотят получить кэшбэк. И, собственно, ну и получаете кэшбэк, да? значит, это все. Но вторая стратегия, она будет заключаться в том, что вы покупаете, но не продаете, да. То есть для пользователей, которые в период акции купили CGC, но их не продавали, помимо, кэшбэка, они получают э, лимит э, на пополнение депозитария э, на весь кэшбэк, э, умноженный э, в 5 раз. То есть э, x5 э, от кэшбэка. То есть получается, если вы э, в первый день купили 100 монет, да, э, получили кэшбэк 2%, 2 монеты, да, то вы умножаете его на 5, то есть получается 10 монет лимитом вам добавляется для пополнения депозитария вот соответственно здесь еще 100 купили получили 3 монетки да то есть еще плюс 15 монет если мы на 5 умножим да, то здесь будет лимит плюс 15 cgc и так по каждому дню, да? то есть лимиты вот этот на кэшбэк они будут начинаться в конце акции. Акция будет проходить пять дней, то есть получается до 6 числа, то есть начиная со 2 февраля и до 6. -го. Соответственно, значит, максимальный кэшбэк, повторю, до 10 процентов будем разгонять. Значит, что делать с монетами, которые не продадутся? Ну то есть давайте так еще, перед тем, что делать с монетами, которые не продадутся, я еще озвучу тот момент, что монет сейчас в обороте не так много, поэтому если вы будете следовать рекомендациям, вы в смысле вот сообщество, да, будете следовать рекомендациям, а, то есть не использовать монеты из депозитария, да, и участвовать в кэшбэке для тех, кому интересно именно получать дивиденды, да, кто, кто как раз хотел завести в депозитарий, но у него там либо объемов нет, либо чего, вот, то при соблюдении вот этих условий, я думаю, что общее количество монет позволит нам CGC немножко пампануть. Поэтому если у кого-то есть что-то в загашнике, да, и он планировал продать дороже, чем по 3 доллара, то с большой долей вероятности, опять же, да, то есть я не говорю, что мы ее прям помпанем там до да, определенного уровня, я говорю, что данная акция, она как раз направлена для того, чтобы немножко поиграться с ценой. Поэтому вполне возможно, что вы в эти дни сможете продать дороже 3 долларов ну, в зависимости от настроений сообществу пользователей. Вот и последний вопрос, да? Это, это, это, это, собственно, что делать, да, если вы, допустим, в последний день, да, получили кэшбэк, но не успели продать, да, потому что, ну, все будут покупать для кэшбэка, а что у числа, как бы, кэшбэк закончится, 7-го, например, никто не захочет покупать. А, ничего страшного, пускай они а, лежат, то есть в любом случае а, дешевле 3 долларов оно не будет. да, И Напомню, что на CGC у нас стоит а, планков минимальной цены а, в 3 доллара, то есть дешевле она точно не упадет. А, просто мы, во-первых, будем акцию с кэшбэком периодически повторять, то есть в начале следующего месяца она опять будет повторена, да, поэтому вы в следующем месяце можете те монеты, которые у вас остались, а, также перепродать тем, кто хочет участвовать в кэшбэке. вот. Поэтому вот таким образом мы эту акцию будем с вами реализовывать. Да? То есть, повторюсь, это акция, которая в совокупности с аэродропом по ликвидности должна биржу расшевелить. Вот, именно биржу, да? то есть инструмент, который позволяет нам получать прибыль и, соответственно, распределять ее на выкуп CGC с рынка, а, ну я тут уже стер. на выкуп CGC с рынка и на повышение цены CGC, да, вот, значит, это первый момент, значит, то, в чем нам с вами нужно принять активное участие, значит, следующий момент, это игра, да, значит, у нас в чате было про игру, значит, рассказываю, Значит, мы сделали игру. Кто мы? Значит, здесь есть четыре. 4... Ну, как бы игру многие видели, но я ее специально показывал на выходных на стриме, показываю сегодня, потому что, оказывается, очень многие ее не видели, а это неправильно. Про игру, по крайней мере, в сообществе века должен знать каждый. Да, я не говорю, что должен ее каждый купить. Я говорю, что должен знать про нее каждый. Значит, это настольная игра. Значит, у нее на обратной стороне коробки написано, над игрой работали. Вот я здесь увеличу, да. Вот, 4 человека работали над игрой. Ну, еще там корректоры и... Корректор еще проверял за нами ошибки орфографические, но по факту 4 человека. Из них один я... Это представитель биржи Coin Galaxy. Причем в правилах, если мы откроем эту коробку, там так и написано, что я там руководитель биржи. да. И, собственно, наша биржа, вот она вот здесь представлена логотипчиком. Да? Написано, что при информационной поддержке биржи выпущен данный тираж. То есть это тысяча коробок, тысячи игр. И здесь же написано, что внутри есть ваучер с настоящей криптовалютой. То есть когда человек покупает игру из первого тиража, он получает ваучер с криптовалютой. И как это происходит? На процессе игры люди, которые вообще далеки от криптовалюты, которые не знают, что это такое, вот, они начинают играть в нее. Да? Они, значит, у них есть три валюты – это биткоины, троны и доги коины. Вот, значит, они двигают по полю фишечки, устраивают свои торговые стратегии и значит, покупают, продают, монет монеты. А, и в итоге у них складывается понимание, как вообще работает этот рынок. Вот. А потом, ну, то есть у них не было понимания, а тут оно у них наступило. А, и тут они находят вот такую бумажку. А, вот такую... Сейчас вот так вот. Чик. Во, вот такую бумажку они находят. А, это ваучер от биржи CoinGalaxy. А, на 10, от 10 до 100 tricks можно а, выиграть, а, введя этот код ваучера на бирже Coin То есть что человек делает? Он про крипту вообще ничего не знал, а потом он как бы узнал, понял, что с ней надо делать, взял этот ваучер, ввел, ну, зарегистрировался на бирже Coin тут написано, где регистрироваться надо, ввел этот ваучер, получил те самые троны, с которыми он играл в эту игру, да. И он пока играл в эту игру, он разобрался, что с этими тронами делать, что надо дешевле покупать, дороже продавать, там майнить, стейкать и так далее. И он становится настоящим а, криптотрейдером, инвестором, стейкером, неважно, майнером а, и он уже зарегистрирован на бирже. Да? То есть а, если он начинает какие-то более плотно знакомиться с криптовалютой, то он уже знаком с нашей биржей Galaxy. Все, мы его там зарегистрировали, мы ему дали TRX, он умеет торговать. А, и это тысяча коробок. То есть это тысяча потенциальных пользователей, которых мы вот таким образом обучили, как нужно торговать, дали им халявных монеток они залезли, научились, ну, поняли, что это действительно реально а, осуществимо и начали торговать на нашей бирже, да, то есть, а, соответственно, что нужно делать? А, значит, у нас есть официальный сайт этой игры, то есть, а, еще раз, это не... А, Опять же, там в чате э, кто-то говорит, типа, вот э, биржа разработала игру. Это не биржа разработала игру. Э, здесь даже есть логотипчик, вот это А4, э, это творческое объединение, э, то есть это разработчик игры, да. Вот, а я выступаю только в роли э, консультанта по криптовалюте, плюс, э, собственно, ну, организационными делами, в общем, тоже мы занимаемся, то есть э, организационными в том плане, что ее на аудиторию криптовалютчиков продвинуть, распространить и так далее, так далее, да, то есть э, вот этот первый тираж это как раз наш маркетинговый инструмент. Вот и задача этого первого тиража, э, чтобы по всему СНГ русскоговорящему, когда спрашивали, а какая настолько есть про крипту, чтобы все говорили сразу, вот крипта начала, это настолько крипте. То есть по факту за январь 2022 года это уже самая продаваемая в России настольная игра по криптовалюте, потому что других просто нет. Ну, то есть есть какие-то, но неизвестно, продаются они или нет, и в каком количестве, а если сравнивать с тем, что мы уже продали в январе, то это самая продаваемая настолка по криптовалюте, то есть так и можно ее позиционировать. Соответственно, наша задача, чтобы она из самой продаваемой была самой узнаваемой, да, и после этого, да, после того, как продаться первый тираж, второй тираж и так далее. Этот инструмент мы будем дальше использовать, да, то есть после того, как мы его распиарим, да, мы можем туда уже закладывать турниры. То есть игра, она сделана таким образом, что ход игры выстраивается в зависимости от стратегии тех игроков, которые сидят за столом. То есть если... Сидят разные игроки, то игра может пойти по-разному. И это дает возможность устраивать турниры по данной игре. То есть турнир по игре крипта. Кто больше заработает денег. И, соответственно, кто турнир выиграл, тот получил приз от биржи CoinGalaxy, настоящую криптовалюту. Вот, то есть таким образом мы будем людей мотивировать участвовать в конкурсах. Соответственно, конкурсы будут проходить в разных городах. Там России, Казахстана, Украина, Беларусь, неважно. Вот, и у нас уже есть первые договоренности о том, чтобы открывать клубы в нескольких городах России. Мы постепенно будем эту карту городов расширять. И можно, если вы там, если клуб будет находиться в вашем городе, да, то вы можете приехать поиграть, плюс поучаствовать в турнире с реальными призами от биржи CoinGalaxy. Вот, то есть, таким образом, мы этот инструмент будем использовать, популяризировать и через него привлекать новичков трейдингу в криптовалюте, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, значит, что нужно сделать, да? Значит, либо себе вы можете купить игру и играть в нее с друзьями, родственниками, знакомыми, да, то есть использовать как, скажем так, инструмент для того, чтобы найти новую точку соприкосновения. Да? То есть у вас люди, есть знакомые люди, которые любят играть в, крип... в настолки или просто с которыми вы там встречаетесь, там, пьете там, чай, например, да, там, в выходные. Вот, и вам надоело просто сидеть пить чай. Вот, вы взяли с собой настольную игру, часик сгоняли партиечку, вот, и развлеклись, да, и в то же время вы э, обучили людей, своих знакомых, да, зам криптовалюты, что с ней делать, вот, и у вас появляются новые темы для разговоров с ними, да, то есть, э, в любом случае про крипто, про то, как пользоваться криптовалютой, со временем узнают все, вот, потому что криптовалюта, как мобильные телефоны, все глубже проникает в наше общество, и лучше э, вы будете первыми и расскажете своим знакомым о крипте, нежели им расскажет кто-то другой, э, так как... Э, все это косвенно влияет на расширение нашего криптовалютного сообщества ВЕКО, которое, как известно, у нас позиционируется как проводник в мир криптовалюты. Вот, соответственно, что да, вы можете сделать? Вы можете купить себе, вы можете купить в подарок. И так как для нас важно продвижение да, этого инструмента, мы также запустим на следующей неделе... Задание, квест на бирже, выполнив который, вы сможете получить этот самый лимит на пополнение CGC в депозитарии. да То есть человек, который помогает нам, заказывает игру и оставляет комментарий на Озоне, то есть она у нас на следующей неделе на Озоне будет продаваться уже. Вот, соответственно, там задание будет купить игру на Озоне и оставить комментарий. Вот, и вы также получите лимиты на повышенные лимиты на пополнение депозитария. Так как для нас продвижение игры на зоне тоже важный этап в развитии биржи. Вот, то есть это два инструмента, на которые я хотел обратить сегодня ваше внимание. Ну и плюс, собственно, торги, да, то есть если вы до сих пор не торгуете, пример я вам приводил выше, пример я вам приводил выше, смотрите, как человек торгует и вот это, да, что а, такими небольшим, небольшими суммами вы тоже можете а, вполне а, оперировать, торговать. А, соответственно, ссылок сейчас скидывать никаких не буду. А, в принципе, вы можете в Яндексе, в том же самом, в Гугле вбить «Игра крипто. Начало». Есть официальный сайт, а, мы сделали, а, на котором будет информация о том, в каких городах будут открываться наши клубы. А, есть… Карточка уже готового товара на озоне, но ее мы дадим уже, когда задание будем создавать. Вот, поэтому и, собственно, анонс кэшбэка по CGC мы сделаем сегодня вечером, либо завтра утром в соцсетях. Соответственно, нужно будет и информационно, и организационно поддержать. Вот, на этом как бы все, что я сегодня хотел рассказать. Я включаю чат, вот, и, в принципе, у нас есть минут сколько минуты 4 на пару самых ярких вопросов напомню что регламент у нас час вот соответственно у нас еще 4 минуты с вами есть чат открыт вот так век, век когда пойдет в рост юрий вы наверное подошли чуть позже начала вебинара в записи вебинара появится практически сразу же как только его зальют на YouTube канал. И там можно прямо в самом начале посмотреть, когда у нас век пойдет в рост. Так, говорил в прошлом году, что депозитарий можно будет пополнять. Так, так, так, или через месяц объемы или через, через задание. Сейчас, скажем, нужны обязательно объемы За задание положить депозитарий нельзя. Людмила, вы не правы, потому что за. Задание можно пополнить депозитарий, Если вы не разобрались до конца, то вы можете написать в, тех, в техподдержку с просьбой объяснить, как работают лимиты. То есть, получается, у вас есть два типа лимитов за объемы и за задание. Соответственно, если... И они суммируются. Да? То есть, если у вас за объ... по объемам 0, а по заданиям 2 то 0 плюс 2 равно 2, то есть общий лимит у вас на пополнение 2, то есть без объемов вы на заданиях можете лимиты пополнять. То есть разберитесь, пожалуйста, если вопрос у вас останутся, техподдержку задавайте. Так, как заказать игру для Украины? Через Озон, по-моему, нельзя, но на официальном сайте игры можно заказать на Украину, будет доставка почтой. По стоимости доставки оптимальный заказ от двух игр, там, Получается, доставка примерно такая же, как и за одну игру. Соответственно, официальный сайт игры я, наверное, все-таки скопирую. Просто у меня там долго было искать эту самую. Долго было искать озоновскую карточку, но официальный сайт я сейчас дам. Это как раз для Украины актуально будет. Вот. Так. Так, так, так. Биржа готова к большому наплыву людей после запуска нового блокчейна 2.0. Не будет ли сбоев? Нет, сбоев не будет. Мы все обкатывали целый год, то есть мы специально не торопились, не спешили. Поэтому, Виктор, все будет четко, все будет работать. Так, игра в Wildberries. Когда будет, спрашивает Владимир. На неделе должна быть Wildberries, но там будет через белорусского продавца. Поэтому надо будет посмотреть, в какие страны будет доступна доставка. Так, где есть информация по заданиям, спрашивает Леся. Смотрите, у вас в личном кабинете в разделе Профиль есть вкладка Уведомления, и все задания находятся, ну, все задания мы анонсируем в уведомлениях. Вот. Плюс вы можете там же в личном кабинете да, перейти в раздел Депозитарий. Там есть кнопка, ну, точнее, блок лимиты и там тоже подробно указано точнее там есть ссылка на страницу с заданиями с активными так обмен малых сумм на cgc когда внедрите чуть позже потому что он еще пока настолько мал что пока ну, технически смысла нет и есть более более срочные задачи вот но но обязательно внедрим так, как раз в ТП сказали, нужны обязательно объемы в 1000 долларов. Одно из двух. Либо вы не поняли специалиста поддержки, либо специалист поддержки не совсем корректно выразился. Может быть и то, и другое, но в любом случае это не страшно. Поэтому я этот вопрос еще раз проговорю со специалистами службы поддержки, чтобы они выбрали другую формулировку, которая более будет понятна для пользователей. Так, Кракс пара новая. Какой кэшбэк? Значит, кэшбэк по паре Кракс USD будет завтра распределяться, либо сегодня вечером, либо завтра. Там до 14 часов вчерашнего дня, по-моему, нужно было наторговать. Вот, следующий аэродроп по Краксу будет на этой или на следующей неделе, но он будет такой более долгосрочный. Вот, поэтому если у вас куплены по первому аэродропу монеты, то вам еще 100 монет докинется и вы их пока не продавать, вы их можете применять для следующего аэродропа. Так как завести рубли на биржу? Спрашивает Ольга. Смотрите, мы уже в регламент значит, из регламента выходим. Поэтому последний вопрос, да? Значит, про рубли и завершаем. Значит, рубли. Два варианта есть, точнее, три. Первый вариант классический. Вы заводите себе Pair. У Payer есть возможность пополнять его с карты, соответственно вы его пополняете, потом на бирже выбираете «хочу пополнить дол рубли через Payer» и собственно с Payer переводите их на биржу. Второй вариант – это купить с карты, там есть кнопка «Купить крипту за карту». С карты покупаете любую крипту, самая дешевая по комиссиям это TRX, потом TRX продаете за доллары у вас фиат на счете биржи. И третий вариант, да, я сказал три, М -м -м -м. да, все-таки два. Вот, так что вот так. Все, спасибо за то, что досмотрели до конца. Принимайте активное участие в развитии биржи, в развитии блокчейна и впоследствии в развитии маркетплейса, пазл маркет. То есть участвуйте максимально плотно в развитии всего сообщества через продвижение уже созданных продуктов. И все у нас в сообществе будет отличненько. Все, всем спасибо большое за то, что досмотрели до конца, за то, что принимали участие, задавали вопросы и ставили свои плюсики. Всем пока-пока.